Всем привет! Меня зовут Марсель, вы на канале Фалян Ган. Сегодняшнее видео будет посвящено моему шуруповерту Makita 6270D. Этот шуруповерт я приобрел в 2011 году, примерно в сентябре, для хозяйственно-бытовых целей. Если верить этикетке, он был произведен в июне 2011 года. Верой и правды этот шуруповерт прослужил мне в течение девяти месяцев лет Почти 9 лет. А, прослужил бы и еще, но его никель-кадмиевые аккумуляторы приказали долго жить. Ну, вышли из строя, потеряли всю свою емкость. И на сегодняшний день этот шуруповерт не в состоянии вкрутить даже один самый маленький саморезик. Я считаю, что аккумуляторы этого шуруповерта прослужили очень даже долго. Вот. Ну и я теперь уже заменил этот шуруповерт на э, модель с литионными аккумуляторами от другого производителя. Хотя этот шуруповерт в принципе мне очень даже нравится. Но об этом попозже. Давайте расскажу о комплектации этого шуруповерта. Что же шло вместе с ним в комплекте? В комплекте шел вот такой вот хороший кейс пластиковый. Он тоже довольно живучий. И до сих пор остался в сохранности. Внутри тут лежало зарядное устройство и вот такой фонарь с дополнительным аккумулятором. ну Естественно, дополнительный аккумулятор нужен, если вы активно работаете шуруповертом. А после того, как высаживается один аккумулятор, вы ставите на зарядку его и пользуетесь другим аккумулятором. И так сменяете. Этот фонарь он очень даже тоже качественный, имеет хороший пучок света. Но ну вот сейчас он уже аккумуляторы дохлые, он уже толком не светит. Сам этот фонарь, вот он имеет положение разные, да. Вы можете ставить, чтобы он светил вверх на 45 градусов, на 90 градусов. Он полезен, в принципе, в работе. Его можно поставить и осветить поверхность, на которой вы работаете. Но кроме того, что он имеет функцию освещения, он еще имеет другую очень важную утилитарную функцию. Дело в том, что с помощью него можно высадить вот такой вот аккумулятор от шуруповерта. Все знают о том, что никель-кадмиевые аккумуляторы имеют такую особенность, как память. Ну, То есть, если вы перед тем, как установить его на зарядное устройство, не высаживаете его как следует, то он постепенно ускоренно теряет свою емкость. Ну, то есть если с литий-ионными аккумуляторами вам наоборот лучше не высаживать в ноль да, аккумулятор, потому что он может уйти просто в защиту и все, то здесь наоборот лучше высадить. Если вы будете разряжать на 50 процентов, а потом вставить на зарядку, то он быстро выйдет из строя. А у меня вот, я постоянно пользовался вот этим фонарем, постарался высаживать, как следует, свои аккумуляторы и потом их уже ставить на зарядку. Поэтому, а тут еще и еще он и вниз может светить. Поэтому аккумуляторы довольно долго у меня прожили. Ну, я считаю, долго прожили. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Также еще вот такое была веревочка. Шнур. Или не шнур, как сказать. Для того, чтобы фонарь можно было вешать на плечо. Фонарь мощный. Я только на третий год эксплуатации открутил вот эту вот крышку. И увидел, что там есть запасной, запасная лампочка. Кстати говоря, лампочка основная, самая первая, которая сейчас завода, до сих пор живая. Запасной лампочкой я ни разу не пользовался. Вот так. Ну что же, давайте я вам расскажу теперь поподробнее о самом шаруповерте. Шуруповерт этот мне, в принципе, нравится. Несмотря на то, что он не такой уж мощный, всего 12 вольт, он справлялся со всеми задачами, которые я перед ним ставил. У него очень удобный патрон. Патрон у него быстро зажимной. Скажу отрицательный один только момент. То, что для того, чтобы зажать сверло, приходится держать заднюю часть патрона и крутить вот эту переднюю часть патрона. Здесь отсутствует блокировка вала. Как и на других шруповертах. Вот на других шруповертах можно просто держать шуруповерт и закручивать, затягивать э -э, патрон. И, соответственно, крепче затягивать сверло в этом патроне. Здесь же такого нету, но зато положительная часть этого положительная сторона этого патрона заключается в том, что губки его смыкаются очень плотно, и можно зажать сверло вплоть до 1 мм э -э, в диаметре. Максимальное сверло, то есть максимальный хвостовик сверла, который вы можете зажать в этот патрон, 10 мм. Также в мануале указывается максимальный диаметр сверления, который составляет для металла 10 мм, а для дерева 25 мм. Ну, на большие диаметры сверлить не рекомендуется, потому что шуруповерт просто не рассчитан на такие э, виды деятельности на такие работы и он будет быстро изнашиваться также положительная часть то что мне нравится в этом шуруповерте это то что э, благодаря тому что вал э, патрона установлен на двух э, подшипниках он э, мало люфтит то есть люфт по сравнению с другими шуруповертами э, у него меньше Особенно вот по сравнению со втулочными шуруповертами, у которых здесь впереди стоит втулка. Тут также установлена регулировка ограничителя. То есть есть ограничитель усилия для того, чтобы не срывать шляпки, не срывать резьбы в материале в дереве, в дереве например. Если каленый шуруп, каленый саморез точнее, то. От слишком большого усилия и резкого воздействия, какого-то у него шляпка может и отломаться. Или может, если шуруп саморез, точнее, не очень длинный, может срываться резьба, которую он нарезает в материале. Особенно если мягкое дерево. Поэтому здесь вот есть такой вот ограничитель усилия. Но он есть во всех, по-моему, современных шуруповерках. Тут диапазон настроек ограничителя от 1 до 16. Это просто цифры, они ничего не означают. Это не означает, что это 16 там, ньютон или 16 килограмм. Это просто цифра 16. Также здесь можно установить и режим сверления, когда э, усилия на патроне и вот на сверле получается ничем не ограничено. Ну, ограничено только мощностью самого шуруповерта. Так. О мощности, кстати, этого шуруповерта. Э, максимальные усилия или максимальный крутящий момент который выдает этот шуруповерт равен 35 ньютон метр это выдается на первой скорости но при этом на первой скорости максимальная скорость вращения патрона будет равна 300 оборотов в минуту если вы хотите максимальную скорость Вращение, то вы должны установить вторую скорость. Ну, Естественно, все знают, у кого есть шуруповерты. На второй скорости он вращается очень быстро. В данном шуруповерте максимальная скорость вращения равна 1200 оборотов в минуту. Но при этом максимальный крутящий момент будет ограничен всего 18 ньютонами на метр. Также у этого шуруповерта совершенно стандартная кнопка э, запуска, кнопка пуска, которая тоже может регулировать обороты. Он может э, переключать э, шуруповерт э, на вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки, то есть существует здесь реверс. Вот с помощью вот этого рычажка, с помощью этой кнопки переключается. Также, если вы поставите э, эту кнопку в среднее положение, то кнопка пуска, или, или еще называют курок, Будет заблокирован, и случайного запуска не произойдет. Рукоять шуруповерта на задней части имеет вот такую вот прорезиненную вставку. Резина хорошая, не потрескалась до сих пор, даже не стерлась сильно, не откупалась, не оторвалась хорошая вещь. Вот, держится. Пластик тоже износостойкий. Я его и ронял. И, ну, естественно. В процессе эксплуатации он подвергается воздействием негативным и со стороны там всякой химии, там цемент или еще что-нибудь такое. Но ну, он все вот, пережил. Вот, ну, я старался пользоваться аккуратно. Дальше. Что еще сказать? Ну, как по мне так, у меня, может, руки не такие, не самые большие, но э, для меня рукоять немножко толстовато, немножко великоле... великовато, хотя лежит в руке он хорошо, плотно, он неплохо сбалансирован, то есть его не утягивает ни в одну сторону, вот аккумулятор, вот если я снял аккумулятор, конечно тянет, если я ставлю аккумулятор на место, он балансируется и я могу вот вертикально как-то крутить и так далее, вот, что мне еще нравится здесь, это крепление аккумулятора, вот он крепится, снимается просто легким движением руки, и когда я его вот, вставляю, он очень легко стыкуется. Мне не приходится мучиться, как-то вот, искать положение, в котором он хорошо э, зацепится. Я просто вот, раз воткнул. Какие-то доли секунды даже проходит. И очень хорошо снимается. Крепление до сих пор не износилось. аккумулятор не, там, не, не болтается, нормально держится. Тоже все. Все достойно и все надежно. Даже вот эта вот надпись тут, даже она не стерлась. Хотя эксплуатировал я довольно его активно. И я не хвалю, не рекламирую, этот шуруповерт уже не производится. Просто, просто отдаю дань уважения хорошему прибору. Так, для сравнения, сейчас я возьму свой новый шуруповерт, покажу вам. Вот, это мой... это мой новый шуруповерт, бошевский, как он называется. Это тоже какой-то один из дешевых э, вариантов. Для чего я взял-то вот этот бошевский шуруповерт? Для того, чтобы показать вам сравнить, как вот эти вот аккумуляторы вставляются. Вот. И как вот эти вот. Вот тут приходится, видите, мне приходится помучиться. Вот тут кнопка, я должен ее отжать и снять. А потом, когда я пытаюсь вставить... Вот, они не попадают в пазы. Конечно, я приноровлюсь, но за год эксплуатации я до сих пор так и не, прино... не... не приноровился и не приучился очень быстро их снимать и вставлять. Ну, я просто сказал для сравнения о том, что вот такая вот система удобнее, потому что она как-то с это видео, конечно, я хотел посвятить разборке и сборке этого шуруповерта. Поэтому давайте приступим именно к этой операции. Я сейчас разберу полностью этот шуруповерт, покажу, какие у него внутренности, как он устроен. Устроено очень просто, в принципе. И потом мы соберем обратно. Итак, приступим к разборке этого шуруповерта. Для разборки я переместил камеру, поставил ее над столом. И надеюсь, вам будет хорошо видно. Все, что я делаю. Для разборки шуруповерта вам понадобится всего лишь одна вот такая обыкновенная крестовая отвертка, желательно с тонким стержнем. Также я взял на всякий случай вот такую маленькую плоскую отвертку, вдруг придется что-то ковырнуть или еще что-то в этом роде. Чтобы разобрать корпус шуруповерта, вам нужно открутить 9 саморезов. Поворачивается довольно туго. Желательно не слезать крестики. Пока будете откручивать. Отвертку лучше иметь хорошую, конечно, на этот случай. Плохая отвертка слизывает вот эти крестики сами, потом саморезов уже тяжело вкручивать и выкручивать. Держится довольно туго. Крутится довольно туго. Нежелательно их всех выкручивать и откуда-то откладывать. Ну, это, это на мой вкус, так сказать. <музыка> <музыка> <музыка> вот, открутил я все саморезы. И теперь аккуратненько нужно снять корпус одну половинку корпуса вот она легко снимается Откладываем ее в сторону и уже видим устройство шуруповерта сюда вставляется у нас аккумулятор это контакты аккумулятора плюс и минус Дальше идет кнопка. Вот она припаяна к двигателю электрическому. Вот этот самый переключатель реверса и блокиратор кнопки. За мотором идет редуктор, который обеспечивает получается, работу шуруповерта в двух диапазонах, в двух режимах. на первой скорости, на второй скорости. После редуктора идет регулятор усилия, или как я его называю, ограничитель усилия, ну и потом патрон. Тут вот ось видно, да? Ну, это все уже и так видно, а это снаружи комп корпуса расположено. Мы можем все это дело просто вот так вот отсюда вытащить. Вместе со всеми кнопками, вместе со с кнопкой пуска и так далее. Все это вот так берется. Вторая Часть корпуса тоже, вот, в принципе, откладывается. Можно ее куда-нибудь сюда отложить, чтобы ее тоже было видно. Ой, какие звуки. Вот, переключатель. Его тоже можно отдельно отложить. А вот эта штука, конечно, если снимется, потом, первый раз, когда я разбирал, у меня были проблемы потом, как по обратной установке. Она очень интересно установлена. Там две пружинки. Вот эти две пружинки, если вы будете разбирать, их, конечно, лучше не терять. Сейчас я поставлю автофокус, и может вы сможете... А, вот, фокусируется. Так, зеленый это шнур от наушников, и я мониторю одновременно запись. Пружинки не потеряйте, если будете разбирать свой шуруповерт. Иногда разборка старых шуруповер шуруповертов требуется, чтобы заменить неисправные детали. Ну, смотрите, кнопка, если у вас сломалась кнопка, у меня она в исправном состоянии, не сломана. Кнопка э демонтируется только путем отпаивания. Вот эти два провода отпаятия, она будет демонтирована. Ну, главное запомнить, как они были припаяны. Дальше мотор отделяется от редуктора очень легким таким движением руки. Вот он просто защелкивается здесь вот так, он не снимается. Если повернуть, вот он легко разъединяется. Вот вам получается это мотор с кнопкой отдельно. Тут вот прикручен вот эта плошка для крепления э, к редуктору и все. Вот я смотрю. Э, в неплохом состоянии у меня находится и мотор, и вот эта вот э, шестеренка. Следы износа, конечно, есть. Следы износа есть, от, от этого никуда не денешься. Но, в принципе, она в хорошем состоянии. Кладем мотор с кнопкой. Ну, пускай он здесь лежит. И вот у нас, получается, с вами открывается нашему взору. Редуктор и патрон. Вот этот вот целиком узел. Вот. вот такой редуктор. Вот у него есть переключатель скоростей. Я могу переключать. Те, кто разбирается в механике, уже заметили, что здесь установлен планетарный механизм планетарный редуктор, как на автоматических коробках передач в автомобилях. Редуктор тоже разбирается на две, на две части, и все эти шестеренки можно оттуда вытащить. Мне вот там не помешало поменять также смазку. Вот тут тоже простая крестовая отвертка. Когда будете собирать, кстати говоря, обратно, тоже будьте осторожны, будьте внимательны. Это все пластик, и в принципе он от тяжелых механических воздействиях, воздействий, он портится, резьба может сорваться и так далее, и так, тогда ваш редуктор уже не будет выполнять свои функции, может сломаться. Надо быть осторожным. Здесь какой-то белый пластик, он прочный, он хороший, но пластик есть пластик. Да, в принципе и металл можно ушатать если слишком большую силу прикладывать можно все что угодно сломать вот механизм какой здесь установлен так вот тут разные шестеренки эта шестерня переключает передачи. там она внутри расположена тут тоже вот эта пластина снимается, шестеренки вынимаются надо было мне постелить какую-то бумагу, чтобы не пачкать стол. Ну ладно, почищу. Пожалуйста. Вот все это разбирается. Главное запомнить. Главное вот запомнить, как вы его разбирали, чтобы потом собирать. Ну, в принципе, я разбирал до этого и собирал полностью. Я разбирал, собирал. Даже есть у меня на канале видео, где я это онлайн делал на стриме. Я на стриме разбирал этот шелковый и вот здесь внутри куча всяких шестеренок. видим. тут уже смазки нету. Вот, поэтому я этим шуруповертом не пользуюсь. Один набор шестерен вытащили, другой набор шестерен вытащили. Дальше идут и еще шестеренки. Ну, как разобрать эти шестеренки? Очень просто. Вот так. Бандальным способом просто вываливается и все и конечно же когда я первый раз разобрал это было страшно я не знал как собрать обратно но в принципе собирается оно все не сказать что слишком сложно тем более если вы видео записываете фотографируете вот вы можете видеть корпус редуктором там внутри вот эти шарики мелкие они является частью механизма вот этого механизма по ограничению усилия тут ничего сложного тут установлена пружина и вот эти шарики установлена также есть ответная часть вот видите вот вот этими бугорками за шарики цепляется если усилие очень сильное, шарик продавливает пружину, которая тут выше расположена. Вот так он продавливает и проскакивает. За счет этого слышен щелчок. Пружина установлена вот здесь за этим корпусом. Так, конечно, я сказал, хватанул, что только один понадобится одна отвертка, чтобы снять корпус редуктора и отделить от патрона. Все-таки надо будет снять вот это вот стопорное колечко которая там внутри расположена, вот, вон она, видно, видно стопорное кольцо. Итак, вот он съемник стопорных колец. Удавите, а он разжимает. Там их они разные бывают. Ну, установить надо в отверстие, нажать и Колечко вытащить. Главное не передавить, потому что э, ну, где вы достанете новое колечко такое стопорное? Аккуратно снять. Аккуратно вот отверткой я бью. Растеряю я, наверное, детали. Так, все, вот она пружина. Тут вот видите резьба, пружина сдавливает или вот она либо ослабляется с помощью этой резьбы, либо она сдавливается. Ну и если она сдавлена, получается, э, она, чтобы ее продавить, сильнее усилий надо. Если она расслаблена, как тогда? Меньше усилий нужно, чтобы ее продавить. Вот так работает механизм э, регулятор ограничителя усити... усилия, что ли, как сказать. Видите, вот закручиваешь она. Сжимается, откручиваешь, она разжимается. Вот, можно совсем разобрать. Но не надо. Можно, конечно, разобрать, чтобы смазать. Там, скорее всего, силиконовая смазка нужна. Или хотя бы почистить вот, вот эту часть. Почистить надо. Мусор. И так далее. Он, Если на пластике будет мусор, естественно, он будет изнашиваться очень сильно. Так, ну вот этот подшипник у нас... Снялся. в принципе этот подшипник вышел из строя тоже уже но еще в принципе какое-то время проходит. а вот этот этот совсем уже вышел из строя второй подшипник вот его тоже надо получается выпрессовывать свала и заменять ну, где-то в интернете, скорее всего, можно заказать такой подшипник и заменить его. А, к сожалению, если будет видно также, надеюсь, будет видно или скорее всего не будет видно, я уже пытался здесь снять э, патрон свала. Но у меня ничего из этого не вышло очень как-то сильно там был закручен э -э болт этот крепежный и он ну, не отпускает, не откручивается не откручивается поэтому, что поделать придется его высверливать но для этого нужен на замену новый такой же э -э болт с обратной резьбой или винт, как его назвать, с обратной резьбой, чтобы новый установить. Но мне это пока не нужно, потому что шуруповерт-то. Ой, простите, патрон-то рабочий. Он не вышел у строя, не заклинил, ничего. Поэтому пускай пока так Так и живет. Когда приспечет, когда при... припечет, припи... припекет, припечет. Тогда уже поменяем. Но вот этот подшипник надо менять. Вот Два подшипника здесь установлены. Они вот так вот и стоят. Получается. Они и держат. Они... На них... В них вращается... Э -э Патрон. Вот так. Тут тоже все шестеренки вроде живые. Никаких-то покоцанных, покусанных нету. Стружки какой-то тоже здесь нету. Так-то все нормально. Остается только все собрать в том виде, как оно было. Так, защита от дурака. Работай. Защита от дурака. Вот она, защита от дурака. Здесь есть. Вот. вставился. Ну и дальше нам надо сюда вставить уже Слышите, да, как шумит? Затем нужно нам вставить сюда подшипник. Ну, конечно, так я не очень хорошо делаю. Нужно какой-то оправкой туда его за... за обратно задвигать. Но у меня нету этой оправки. Так, ну вот видите, я. Все-таки стопорное кольцо под, подрастянул лишнего. Вот поэтому часто эти стопорные кольца меняют вместе с подшипниками. Вот. Защелкнулось. Это колечко. Все. Защелкнулось. Вроде держится. Вот. Ну услышишь, с каким звуком вращается. Дальше пойдут вот эти шарики маленькие. Возвращаем их на место. Так. И последний шарик нашелся. Все нашлось, прекрасно. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше следует вот где же у нас? А ага, вот она, вот этот набор шестеренок. Вот мы его установили. Чуть не забыл часть механизма регулировки усилия или ограничения усилия. Все. Так, затем ну, получается вот эту шестеренку возвращаем. И вот это здесь устанавливается. А этот набор вот сюда. Все. Закрываем вот этим вот. И... Собираем. Так. Все. Все сходится. Теперь надо вкрутить вот эти саморезы на место. Вот тоже я, видите, оставил их э, на крышке чтобы они были именно те которые нарезали резьбу в ответной части и они очень легко вкручиваются Всё. сначала нужно прокрутить в обратную сторону до щелчка чтобы он стал на резьбу а потом закрутить ну не пересерцевать потому что пластик Всё. собираем теперь все это надо вложить в корпус так вернуть нужно на место кнопку все кнопку вернули ведь какой грязь развел все кнопка работает щелкает так вот эту детальку не забыть она здесь у нас ой нужно стоять все защелкнули и на место конечно же вернуть вот этот Тот переключатель реверса неправильно вот так он все все работает все вернули на место прикрутили везде все обратно поставили и теперь возвращаем на место вторую половину корпуса тут то же самое сначала попасть на резьбу вот щелкнуло можно закручивать легко идет вот подаем на резьбу все Собрали мы шуруповерт, в то состояние, из которого мы его разбирали. Задача в принципе простая. И можно провести дефектовку, выяснить, какие детали сломались и их заменить. Спасибо, что смотрели мои видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, и жмите колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео первыми. Пока-пока.